Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу рассказать о результатах выращивания и о зимовке некоторых своих растений. Вот у меня цитрусовые. Я когда-то хочу, в следующем году хочу в конце концов привить их, как они себя чувствуют. Но чего-то не совсем хватает. Немножко, видите, такие листики. Но зато растение наращивает новые веточки, листики. И это растение наращивает свеженькие веточки и э, в феврале месяца эти два растения я пересажу в большие горшочки, а весной собираюсь привить культурным растением. Также я хочу вам показать свое авокадо, она уже высотой около 90 сантиметров, вот одна веточка выросла в прошлом году и как видите вот, вот здесь уже Почка есть, вот вторая, это также будет веточка. Вот, это после прищипывания авокадо получилось. Наращивает новые листики. Посмотрим. Жалко, конечно, что не облиственный ствол лысый. Но я пересажу в более подходящий грунт в феврале месяце. И, возможно, это хорошо скажется на его руку. За этим кактусом мы также наблюдали летом. и тогда мы увидели что появился новый рост вот он этот рост а к осени меня ожидал вот такой сюрпризик свежий новый ростик еще появился у другого растения так что вот такой кактус у нас пошел в зиму сейчас он поливается немножечко меньше Ну, и цветения никогда не было я не знаю цветет или нет этот кактус у меня не было никогда цветения. Просто растет такое интересное, на мой взгляд, растение. Также хочу вам показать мое маточное растение фуксии. Как вы видите, я ее обрезала. Она начинает наращивать новенькие веточки. И, возможно, зацветет к 8 марта. Но еще буду более декоративный вид ей придавать до самой весны. Обрезала и другие свои Фукси прошлогодние и отсадила череночки. Вот такие череночки были отсажены буквально две недельки назад. И они хорошо укоренились вот за две недельки. Попытаюсь к 8 марта сделать несколько цветущих фуксий. Посмотрим, что получится. Вот еще одно из растений, которое я показывала летом. Это инжир. Одно растение я оставила в квартире в горшке. Остальные достала из стаканчиков и прикопала. Ну, так же, как будто они посажены. Большущий горшок в землю и поставила на застекленном балконе. Там листики опали. Здесь тоже некоторые желтеют и опадают. Ну, что я... Только что заметила, вот эта почечка, вот она, это почка, видите, раскрывается, и, наверное, скоро появятся молодые листики. Так, посмотрим, что будет. Это растение посеяно из покупного инжира, турецкого инжира. Оказывается, для тех, кто хочет последовать моему примеру, тур, в Турции запрещены промышленные посадки инжира, которые требуют опыления. Так как инжир опыляется определенной оской, небольшой, и часто оска после опыления не может вылезти из плодика, а там и остается. Вот поэтому в Турции запретили выращивать такой инжир, который требует опыления. Это тот инжир, который продается в магазинах, он самоплодный, то есть не требует опыления насекомыми. Вот. и поэтому я надеюсь, что даже в квартире мой инжир сможет заплодоносить. Ну, посмотрим, ему уже чуть больше года, посмотрим, что будет дальше. Вот, небольшим разочарованием у меня в этом году получились бегонии. Это клубневая биония, ростик от этой бионии. Вот, и что получилось? Красная биония где-то исчез прогнил клубень, вот поэтому сохраняю его вот таким череночком. Белая бегония не захотела спать даже после того, как у нее отвалился под массой под собственным весом стволик. Она не уснула, несмотря на отсутствие полива, а выпустила новый рост. И вот только желтая бегония благополучно растила клубень и он хранится в холодильнике Вы, ну, будет он жить не будет он жить я не знаю пока он в нормальном состоянии вот на следующий год я не буду таких клубневых бегоний приобретать высокорослых как оказалось так как на клубнях редко пишут сорта вот постараюсь купить себе невысокую бегонию типа элеатор или что-то в этом духе вот и все на сегодня. В следующем видео вы сможете увидеть еще новые растения, секретный стеллаж и его жители. До новых встреч, хорошего цветения вашим растениям и здоровья!